Ли Страсс стала третьей в истории женщины во главе британского правительства. За кандидатуру 47-летней Трасс отдали голоса 81 326 рядовых членов консервативной партии. Ее оппонент 42-летний, бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов. Таким образом, на правах лидера правящей партии Трасс уже 6 сентября сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра и назначит новый состав правительства. Приход ее к власти вполне объяснен. Дело в том, что вообще сейчас на британской политической арене очень мало а, ярких лидеров. Вот, и в этом смысле она, конечно, выделяется среди общей такой толпы британских политиков. А, с другой стороны, мы знаем, что в Великобритании женщины традиционно играют большую роль в политической среде. Вот Ли она представитель именно такой группы а, сильных волевых, женщин, которые любыми плечами пытаются добраться до вершины власти. Для Джонсона же сегодня последний рабочий день на посту премьер-министра. Также в течение дня не исключаются отставки членов кабинета министров Джонсона, которые не хотят работать с Лиз Трасс. Между тем, Трасс уже пообещала, что именно она сделает, как только переступит порог Даунинг-стрит. Позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она также обещает и дальше поддерживать Киев. Но как же ее приход к власти отразится на России? Лиз Трас выступает категорически на стороне Украины, никаких российских аргументов она не приемлет, и все ее доводы сводятся к тому, что вот Украина она подвергалась историческим гонениям, притеснениям со стороны России, это главный гонитель, главный притеснитель Украины, и что Великобритания сделает все, чтобы так сказать, остановить присутствие России на Украине. Формальное утверждение страст на посту правительства и ее величество состоится на ауденции с монархом во вторник. Впервые за все время правления назначение премьера пройдет не в Букингемском дворце в Лондоне, а в замке Балморал в Шотландии, где Елизавета II традиционно проводит вторую половину лета и начало сентября. Алина Красильникова, Универньюз.